Ребята, кто может назвать слово, в котором есть буква Ч? Сковородка. Вовочка, ну и где же в сковородке буква Ч? В ручке. <звы> Папа, я прочитал, что Гёте, как поэт, очень хорошо зарабатывал. А что такое поэт? Поэт, сынок, пишет так, что все у него получается в рифму. А что такое рифма? Погоди-ка, ну к примеру так, я ползу на брюхе, ковыряю в ухе. И на это он жил? Марьванна, Ивановна, но ведь эти школьные знания никогда в жизни мне не пригодятся. Твой папа, Вовочка, также думал, поэтому и наделал столько ошибок в твоем домашнем задании. На уроке математики. Вовочка, сколько будет? Три плюс четыре. Два, Марья Ивановна. Очень плохо, с такими знаниями ты не сможешь закончить школу. Чем же ты будешь заниматься? А меня уже пригласили работать в полицию. Считать демонстрантов. Дети, кто двигается быстрее, почтовый гул или лошадь? Если пешком, то лошадь.